Привет друзья, в этом видео мы поговорим о таком типе периода графика как реверсал. Мы рассмотрим где выбирается данный график, какой принцип его построения, а также возможность его применения. Для формирования бара в реверсном графике цена должна пройти определенное расстояние, после чего должен состояться откат цены на заданное значение. И пока данные условия не будут выполнены, новый бар сформирован не будет. Эти параметры указываются в настройках. При этом время формирования бара не имеет значения. Давайте откроем реверсный график. Открывается он из меню периодов графика. Здесь выбираем пункт «Вручную». Появилось окно настройки графика. Выбираем тип периода «Реверсал». Видим, что появилось два параметра данного графика. Это значение и минимальная высота бара. Минимальная высота бара – это минимальный размер бара, после которого может отсчитываться откат. А значение – это размер отката, после которого бар зафиксируется и начнет формироваться новый. Рассмотрим пример. Поставим значение, равное 4, а минимальную высоту бара – 7. Это будет означать, что для формирования такого бара откат должен составить 4 пункта, а минимальная высота бара должна быть равной 7. Рассмотрим данную свечу. Ее размер составляет 12 пунктов, а мы указали минимальный размер свечи 7. То есть первое условие формирования бара было выполнено. Мы также видим, что после выполнения первого условия произошел откат 4 пункта. Это было вторым условием, после чего образовалась новая свеча. Теперь давайте введем параметр значения больше, чем минимальная высота бара. Например, 12. Для формирования таких баров также необходимы два условия. Мы можем видеть, что размер данной свечи составил 24 пункта. То есть первое условие было выполнено. А после отката в 12 пунктов, Бар был зафиксирован и начал формироваться новый. При таком построении графика можно по-новому взглянуть на такие индикаторы, как Volume, Delta, Cluster Search и другие индикаторы платформы ATAS, которые направлены на идентификацию объемных кластеров. Вы можете использовать данный график для определения разворотов рынка. В платформе АТАС вы можете найти множество и других не менее интересных графиков, способных улучшить торговую стратегию и упростить работу трейдера. Некоторые из таких графиков мы рассмотрим в следующих видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новинки. До встречи в следующих видео.